В данном уроке мы рассматриваем настройку рабочего места в терминале Quick и в частности коснемся опционной доски. Мы тоже будем здесь пользоваться графиками, будем пользоваться быстрым стаканом. Что такое быстрый стакан? Быстрый стакан, где купить и продать я могу в один клик. То есть есть область в стакане, вот здесь вот свободная, где я кликаю и покупаю по рынку. Кликаю вот здесь в области справа и продаю по рынку. То есть давайте пометим. Вот здесь вот покупка по рынку, здесь продажа по рынку. Как настроить быстрый стакан? Есть у нас бесплатные видео. Там подробно есть и где посмотреть баланс, и как настроить основное рабочее место. Отдельное видео по быстрому стакану есть. Поэтому здесь мы на этом останавливаться не будем. На это время тратить не будем. А мы поговорим только исключительно про настройку под опционы. Настройку опционного места. И, естественно, самый основной, что ну, используется при торговле опционами, это опционная доска. Ну, давайте выведем какой-нибудь, ну, к примеру, посмотрим, где вообще находятся опционы. У нас есть, мы знаем, текущая таблица параметров, где основные параметры. Представлены для любого инструмента. И мы правой клавишей мыши редактируем таблицу. Давайте вот здесь смотрите. Форс здесь все фьючерсы. А вот форс опционы здесь все опционы. Вот смотрите. Есть и опционы на нефть. Но у него ликвидность достаточно низкая. Дальше есть и на евро доллар. Тоже им едва ли кто торгует. Газпром. Золото, Лукойл то есть много всяких опционов. Но в большинстве случаев мы будем работать с самым ликвидным. Ну, в частности, в данном курсе больше всего фьючерс на индекс РТС будем рассматривать. Самый ликвидный на текущий момент опцион. Также смотрите: вот здесь по коду базового актива: РИЗ-8 это который экспирируется в декабре. Открываем. У него сейчас торгуются две серии опционов. Серия то есть опционы, которые истекают. В один и тот же день. Вот есть опционы, которые истекают в декабре. Есть опционы, которые истекают э, в сентябре. В октябре точнее. В октябре. Десятый месяц. А теперь открываем. Э, э, значит, РТС. Ну, смотрите, даже есть 19 год торгуется. Вот ближайший РТС, который истекает э, в сентябре. Смотрите, у него... На текущий момент аж целых 5 серий опционов. То есть здесь вот квартальные опционы, вот они, которые 20.09 истекает. Дальше 16.08 это месячный опцион, который истекает через месяц. И есть вот недельные опционы, которые истекают, там, как мы смотрели, в первый, а второй, в четвертый, в пятый четверг месяца. Месячные опционы, как правило, если вот они вот истекают сейчас э, в июне, был опцион, который истекал в июле, когда он заканчивается, появляется следующий опцион, который истекает э, в заканчиваются, Появляется следующий, который истекает э, в июле, и потом он исчезает, остается только квартальный. И появляются новые недельные опционы. То есть недельные опционы достаточно быстро истекают, появляются новые Месячные дольше живут и квартальные живут еще дольше. Вот давайте открываем и смотрим здесь вот представлены их коды. Видите, если посчитаете и посмотрите предыдущий рок классификацию, то видите, что это не является недельным опционом. Здесь у него меньше символов. А вот возьмем который ближайший. Видите, на конце D. То есть это Дополнительный еще символ говорит о том, что это недельный опцион. У него появляется на конце дополнительный символ. Какой, какому четвергу и соответствует, нужно смотреть, если забыли, спецификации, э -э разъяснения есть на сайте Московской биржи. Лучше всегда смотрите в первоисточнике, если это возможно. То есть сайт Московской биржи, это, конечно, первый источник. Не смотрите на каких-то разных сторонних ресурсах, потому что там есть, могут быть и ошибки иногда. Поэтому старайтесь, если вы что-то хотите, спецификацию контракта посмотреть, шаг цены узнать, стоимость. Лучше посмотреть на сайте биржи, найти эту информацию. Все там достаточно понятно. И даже иногда проще искать не на сайте биржи, а задать в поисковике, написать MySix, там, стоимость цены фьючерс на индекс РТС. И, как правило... В выдаче обязательно будет ссылка на сайт Московской биржи. Вот я очень часто ищу именно так. Через поисковик. Но нахожу, чтобы вот там появился сайт Московской биржи. И по ссылке прям попадаю на нужную страницу. Это на самом деле даже очень удобно. Ну давайте вот дальний какой-нибудь возьмем. Вот здесь вот мы видим страйки различные. Сейчас 115. Ну самый ликвидный, естественно, центральный страйк. Вот 115. Вспоминаем. И это будет колл. А Ю это будет Пут. Мы знаем, что начиная с буквы М, все это уже путы. До буквы М это колы. Итак, давайте э, вот такой выведем. 115 добавить ее. И да, вот у нас текущей таблице появился. И если мы его выделяем, наш 115, нажимаем якоря, то мы увидим его график. Вы сейчас обратите внимание, насколько сразу Менее ликвидный этот инструмент. Ну да, действительно опционами торгуют меньше. Но смотрите, здесь вот за день ну достаточно много сделок. И если мы даже не минутку включим, а пятиминутку, у нас уже он свечки появляется. Если 10-ти минутку еще больше свечек. Ну, 15 минут. Тоже все равно график достаточно такой рваный. И спред, ну, приличный пару процентов, наверное. 99 шагов. Ну, пару процентов есть. Не сильно какая-то супер ликвидность. Но давайте теперь настраивать. У нас сейчас настроить нужно доску опционов. Что это такое? Создать окно. Все типы окон. И мы здесь ищем фьючерсы и опционы. Доска опционов. Нажимаем ОК. И здесь вот немножко сейчас... Все стало поинтереснее, удобнее работать. Мы сейчас сразу можем выбрать код базового актива. Мы берем 9 месяц, сентябрьский. Тут можно задать количество страйков, которые выводятся. На недельных обычно страйках меньше. На квартальных страйков, как правило, больше всего. Потому что ну, они дольше у них до даты экспирации. И, соответственно, больше может цена уйти за это время. Поэтому. Задаются страйки широкие. Бывают, да, такие случаи, что даже нет, цена пришла, а страйка нет. Да, такая ситуация случается в какие-то такие уже совсем кризисные времена. Ну, это уже очень редко форс-мажор. Как правило, есть страйки, обязательно до которых цена не дошла за время существования опциона. Ну вот, стандарт нам предлагает спрос предложения Давайте нажмем ОК. Дата экспирации. И опциона мы давайте так, мы не тот год выбрали мы взяли 19 год а нам нужно 18 год взять, 9-18 вот тогда у нас соответственно появляется выбор мы тоже берем квартальный, самый дальний опцион 20-09, который экспирируется нажимаем ОК вот у нас появилась доска опционов у нас 20 страйков мы выбрали если мы выберем 50 страйков вот смотрите, центральный страйк здесь подсвечивается. И мы видим, тут, наверное, по 25 страйков в ту и в другую сторону. Начиная от 52 500 до заканчивая 175. Ну, 175, вот, скорее всего, вряд ли да, придет цена. Давайте все посмотрим страйки. И здесь даже 202 500. Вот куда цена может уйти и 30. Ну, вряд ли мы туда упадем. Это уже такая очень дальние опционы и как правило они вообще не ликвидны то есть там вот кто-то если стоит в стакане то это скорее какие-то маркетмейкеры которые ну, ждут странной какой-то ситуации давайте вот стакан глянем цена 500 тысяч то есть какая-то фантастическая цена в надежде на то что может быть кто-то перепутает цену и случайно купит по этой цене в общем такие дальние опционы вам не удастся по сути не купить не продать это очень много давайте мы 20 страйков сейчас оставим нам этого вполне хватит мы берем 20 ближайших страйков давайте какие есть колонки спрос кол предложение кол теоретическая цена Расчетная. Я обычно использую только теоретическую расчетную премию. Я с ней не связываюсь. Вот такие я использую колонки. Что еще тут интересное? Интересно еще можно будет следующее. Давайте редактировать таблицу, какие нам еще могут потребовать колонки. Смотрите, волатильность. Важный такой инструмент. Вот волатильность. Добавляем волатильность. Цена базового актива. Ну, Можно добавить и поместить ее, скорее всего, вот сюда, вот к страйку, куда-нибудь в центр. И открытых позиций. Пут. Вот сюда мы их поставим. И открытых позиций кол. Давайте ее найдем. Открытых позиций call. Добавим и поставим его вот сюда сейчас. А я сейчас поясню, что это означает. Вот у нас здесь. Открытые позиции. Волатильность. Вот такая у нас получилась тоска опциона. Что такое открытых позиций? Это столько, сколько позиций открыто на данном страйке. Что это означает? Это означает, что если мы придем к страйку 122 500, то там достаточно будет хорошая ликвидность, потому что там 30 тысяч открыто позиций. То есть кто-то там купил, купил кол и кто-то там продал соответственно кол. Ну, здесь всегда значение четные, потому что здесь учитываются купленное и проданное количество. То есть, если я сейчас покупаю, то количество увеличивается на двоечку. По-моему, это так. На самом деле, проверьте меня. Но насколько я знаю, это было именно так всегда. Ну, я думаю, это не сильно принципиально, если вы ошибетесь. Ну вот обратите внимание, да, все четные значения. То есть нечетных значений нет. Учитывается купленный и проданный кол. И красным обозначено все, что относится к путу. А, Теоретическая цена рассчитана по Black шоузу Спрос. То есть это а, значение в стакане. Но давайте если мы а, два раза кликнем. Вот здесь вот по путам. Мы, у нас открывается соответствующий стакан. Правда он некрасивый. Вы всегда его можете правой клавишей мыши. Задать шаблон. Тоже это есть у нас а, как шаблоны задать. Как его сохранить для стакана. Это смотрите про, по быстрый стакан. У меня они все есть. Вот я сразу rapid, быстрый стакан открываю. И смотрите, спрос предложения 1250-1200. Вот у нас выделенная строчка. То же самое значение вы видите здесь. 1200-1250. Вот он спрос и предложение. То есть вы даже можете здесь по, по доске опционов ориентироваться, что будет в стакане. Если вы видите, что там 160-240 вот на дальних опционах, ну, конечно, здесь, если мы стакан откроем, да, и действительно это увидим, хотя здесь достаточно хорошее, а, хороший хорошее, а, все-таки стаканчик, он не пустой. Ну, если мы возьмем 50 страйков, то уже вот дальние, совсем дальние опционы, мы увидим, что там спрос предложения есть. Некоторых даже и нету предложений. Вот видите, предложений вот по каким-то колам нету вообще. Бывает и такое. Чем дальше, тем ликвидность хуже. Больше всего торгуется около центральных страйков. И всегда будет хорошая ликвидность там, где вот много открытой позиции. Ну и тогда можно это ориентироваться, где люди могут ждать этот опцион к экспирации. Ну это очень условный, косвенный ориентир. То есть может быть и совершенно не так. То есть никогда не ориентируйтесь, здесь открыто очень много контрактов, значит туда придет цена. Нет, просто э, кто-то возможно вообще за, э, держит большую позицию по каким-то своим стратегиям и алгоритмам. Абсолютно это не, не, не означает, что э, именно туда должен прийти рынок. Также и по путам. Это не значит, что рынок будет а придет туда, где больше всего открытых позиций. Ну, вот по путам, кстати, открыт 85-й страйк. То есть, ну, можно сделать такой вывод, что медведи ожидают на 85 фьючерс на индекс РТС, а быки ожидают на 122 500. Ну, вот где-то так. Опять же повторюсь, это очень такой косвенный признак, на который который требует исследования вашего и на который ориентироваться вот так вслепую, конечно, нельзя. Что еще здесь можно увести? Давайте правой клавишей мыши, опционную доску редактирует, нажимаем и посмотрим. Здесь можно ввести коэффициенты. Например, коэффициент дельта. Давайте его добавим. Да, кстати, насколько вы помните, дельта а пута и кола не разные, поэтому здесь вот так, если вы дельта добавляете, то, наверное, может быть имеет смысл его отнести вот вверх к колам, а вот можно осуществлять, кстати, по алфавиту. Будет, наверное, проще. Дельта Пута. Вот сюда его к Путам. Вот так. вот. Вы видите, да? На центральном страйке Дельта, кала и Пута одинаково, но противоположные по знаку. И равны 1 и 2. Видите, как раз мы торгуемся практически около, около 115. Иногда бывает, что здесь вот эти неволатильность не дельты не появляются. Вы, кстати, можете сюда редактировать таблицу, вывести также и гаммы, тета и вега. Естественно, для путов и для колов они одинаковы. Давайте проверим. Вегу добавим для кола. И... А, вега для пута, соответственно, его и нету. Все правильно. А, нет, есть. Вега для пута. Ну, давайте добавим. Давайте их сравним. И они, конечно, все одинаковые. То есть, вега, гамма и это они одинаковые поэтому выводить для путов для колов конечно бессмысленно поэтому мы оставляем только одну убираем иногда вот эти значения нулевые их не видно тогда вы проделаете следующую процедуру правой клавишей мыши установить параметры опционов вот здесь вот все это может быть выбранный опцион может быть чисто тогда вы нажимаете добавить выбираете тот опцион который вам нужен которую вы доску задали. Вот, например, да, фьючерс на индекс РТС. Давайте мы его найдем. И РТС 9.18. Выбираем нашу серию. Добавить. Да. Если заданная волатильность, взять для всех из системы. То есть добавляете и берете для всех из системы. Сюда автоматически подставляется волатильность. И нажимаете выход. Значения должны появиться, то есть вот как сейчас должны быть и дельта, и все и гаммы, и веги, и волатильность должны быть присутствовать в таблице. Но это нужно вот на случай, если только это не появится. Давайте вегу я уберу. У меня опционная доска выглядит обычно вот так. Вот параметры, которые я использую. Дельту раньше я не уводил, ну раньше, по-моему, ее и не было здесь в доске опционов, может быть, когда последний раз я ее настраивал, ее и не было. Но вот сейчас вот немножко эта табличка стала поудобнее. Удобнее тем, что можно страйки количество ограничить, что можно здесь сразу поменять, никуда не выскакивая, базовый контракт. И мы получим, вот смотрите, у нас базовый фьючерс остается. Мы можем в один клик получить месячные опционы. У нас все изменилось. То есть это мы сейчас видим месячные опционы. И в один клик я могу опять вернуться к квартальным. Это стало удобно. Вот такая настройка терминала Quick. Мы настроили доску опционов. Эта доска нам, ну, во-первых, дает визуальное представление, сколько будет строить определить на опцион, как это определить. Но ну, смотрите, сейчас у нас 115. Мы торгуемся и мы видим, что put стоит 4000. А put, например, 110 страйка стоит. 2,230. Соответственно, если мы сейчас быстро а, придем на 120, то, соответственно, мы будем знать, что 115 путь потяжевеет и станет равным именно вот той цене, которая сейчас равна 110-й путь. Вот так можно оценивать. Но это при условии, что мы сейчас туда быстро придем, что не успеет а, опцион потерять временную свою стоимость. То есть мы здесь вот можем оценить. Быстро это имеет в виду, скажем, в течение дня, если мы пройдем 5000 пунктов, то приблизительно будет столько же стоить. Хотя тут могут повлиять другие параметры. Если мы быстро куда-то пойдем, может измениться волатильность. Соответственно, при росте волатильности, как вы уже знаете, будет расти в цене и сам опцион.